Как слышу, Уткин кассету принес, как мы Светки гуляли. Давай видик ставим, повледи. Чё смотреть Ты опять надрался? Не уверен. Да, кассету вставляю. О, смотри, какой он нарядный. Пока трезвый. Смотри, гости ещё садятся, ты уж три рюмки тяпнул. Сказал, штрафный. Штрафные когда опаздывают. А кто со мной не выпил, тот опоздал же.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 А ты-то ты-то сама что утворяет? Танцую. Что нельзя. посмотри, как ты танцуешь, на пленке все видно. Ну, в груди прыгают, как ненормальные. Ну, Коль, ты странный, я танцую, прыгаю, они а вместе со мной. Валентина Степановна танцует, у нее ничего не подпрыгивает. Твои как с цепи сорвались. Так у нее, коль груди нет. Он меня сам говорил, грудь красивая. Ну, я тебе не говорил, тряси налево-направо. Мы ж там не одни. Ну, смотри, ты вон на столе по просёнку жареному скачешь. Орёшь, кто заказывал горячий, я тут. Ну, у меня при этом ничего не подпрыгивает. Все культура. Ну, а смотри, каркаски призвалась, как родного. Стоп-кадр! Нажми стоп-кадр, где его рука? Наталья, То, чем садятся на стул, у тебя называется талия? Ну, один палец сполз. Два, третий на стрёме. Даже я, муж, я такого не позволяю. Ты посмотри, ты вон мордой в салате. Я закусывал. Ты голову оторвать не можешь. Не могу оторваться от салата, хозяйки приятно ты да мне зубы не заговаривай. Стоп-кадр! Че видим трусики? Че? Стриптиз устроила замужняя женщина? Ты да успокойся ты, Коль, господи, Мишка пьяный снимал. Упал камера с полу, брата. Он же там под ногами валялся. Че ты именно по-твоими? А это, че такой, Сашок тебе наклонился, куда он глаза пялит? Ну, а я тут при чем? Когда мужик? Подходит к даме с декольте, уважающийся баба должна встать на стол. Ты посмотри, ты вон кресло сломал вместе с бабушкой Надей. Сломал от бешенцев, потому что ты довела. Ты замужняя женщина, твое место рядом с мужем. Так ты, Коль, лежишь в углу. Ляг рядом. Ты посмотри, он скатерть с посуды стянул. Я помог хозяйке убирать со стола.